Всем привет, сегодня я буду играть в Вормикс, наверное для кого-то это хорошая новость, для кого-то вообще ничего не понятно Я объясню для тех, кто не в курсе, что сейчас происходит, я раньше снимал на этом канале Вормикс Я ушел, поменял себе платформу, то есть сейчас я играю Союз. Те аккаунты я удалил, я их забанил специально, чтобы не играть Сдал, сейчас я играю. Поступаю в ВУЗ и вот у меня есть свободное время, я могу сейчас записывать ту игру, которая нам всем нравилась. Возможно, сейчас она тоже кому-то нравится, но я только сейчас скачал, я не знаю, то ли, это, то ли это игра плохая, какая была, то есть помойка, в которой разработчики не хотят ни за чем следить, где куча читеров и постоянно отмены боя. Либо же это хорошая игра, в которую приятно поиграть. Давайте посмотрим, кстати, вот это шокальное качество видео сейчас, потому что у iPhone есть такая особенность, по крайней мере у моего, записывайте вот в таком качестве. В следующем бое я уже ее исправлю, нашел способ решения, вот, но в этом пока нет. Кстати, пока уровень у меня 16, уже 17, вот Буду прокачиваться, короче, на ваших глазах. Если интересны такие видосы, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Вормикс тут будет выходить. Но если. Если пойдет как-то по-другому чуть-чуть. Возможно, я создам отдельный канал и буду выкладывать на него. Но пока я планирую снимать, по крайней мере, все лето на этом канале, Вормикс. Поэтому смотрим, подписываемся. Так, нам достался второй ход. Что он будет делать? 4К. Представляете, у человека 4000 рейтинга. Uh, у него есть уже шапка, которая стоит, я, насколько помню, 80 алмазов. И меч, который стоит 30. Но ну, его можно купить еще, я так понимаю, за uh, фузы. Вот, Но, скорее всего, допустим, он купил меч за фузы, шапку за алмазы. Uh, у него 4К, то есть у него есть хороший арсенал, я так понимаю. Давайте посмотрим как здесь играют топеры, потому что чел явно занимал топ хотя бы один раз, не мог же он там полгода играть, по 100 рейтингов в день получать. Судя по всему, играет он не особо, потому что не смог попасть элементарно с калаша, хотя вот, например, я, ну, вы все понимаете, да, что я крыса-раб, и типа я попал спокойно. Ладно, дело не в этом. Дело в том, что очень страшно. Бывает, попадаются тебе игроки... Ну мне вот, например, и они жалуются, типа, что у меня крутой арс Я сюда не донатил ни копеечки вообще Я практически не смотрю x2 рекламу То есть чуваки, которые спокойно играют, жалуются на то, что у меня хороший арсенал А представь, каково им играть против вот этих вот людей, которые играют вот с таким арсеналом То есть у него заземка стоит уже, у него уже барики есть Ну, я так понимаю, это full арс и, кстати, напишите, пожалуйста, в комментах, я так не понял. А, типа, випку здесь будет показывать, есть у, у игрока випка или нет у противника. Просто я что-то смотрю, ни у кого випки нет, но арсенал довольно-таки хороший. Неужели сюда начали депать? Видите, донат подорожал. Донат довольно сильно подорожал. Вот это, конечно, я так понимаю, его ошибка, потому что он сидит на пауке, вода поднимается, и он спускается вниз. Я что-то не понял, неужели баран так много сносит? Земли, это прям очень много хм, страшно Так, я не буду сейчас особо тратить время Я, наверное, сожру только одну аптечку Там есть справа еще одна на сотку Я не хочу за ней идти Я приду на следующий ход Потому что я имею цель выиграть этого человека И доказать сам себе, что я еще умею играть Кстати, повезло ему не-не-не, этот человек не умеет играть совсем Но посмотрите на эти порты 4000 тысячи рейтингов, у меня 100 рейтингов он не может закинуть 4 порта. То есть он не может в одну дырку попасть 4 раза. Нормально, да? Это вот такие вот чуваки, вот они выигрывают вас и говорят, что они топеры, а вы рабы. Это вот, вот такие вот люди, которые не могут попасть портом. Кстати, я не знаю, кто сейчас на тридцатке играет. Скажите в комментах, пожалуйста. Ну, есть ли там такие опять люди, которые не хотят играть 4, только в один сидят крысы и все. То есть я, например, планирую сейчас выйти на тридцатый уровень и играть только в четыре персонажа просто вот типа демоном бронером и там роботами как обычно короче напишите будет у меня такая возможность или нет вот например сейчас я изи победил просто барашка сейчас взрываем землю и все типа играю на выносы смотрите изи вынос круто да так ждем следующий бой вот теперь качество чуть лучше так, ну, я, я не знаю, зачем я вставил, честно, не знаю, зачем я вставил этот видос. Наверное, мне было лень резать. Ну, вот у вот таких людей реально жалко, почему ему достался второй ход, когда у него реакции больше, чем у меня. Причем еще на выносе. То есть, вот здесь, да, здесь, конечно, прикол, но, типа, в 4 персы это особой роли не играет. А делать различный баланс для четырех одного персонажа, я считаю, это тупо. Лучше уже сделать для один раз один баланс и все. Я так понимаю здесь я проиграл, тут даже нет смысла рыпаться наверное, у человека лучшая экипировка чем у меня, скорее всего арсенал получше, ну и вроде бы он не дурак, играет нормально, кот еще к тому же, с котом тяжело играть, точнее против кота. Я помню, как я начинал снимать два года назад, почти в, этом, почти вот в это время, где-то в октябре я начал снимать Вормикс. Первый видос загрузил, какую шапку выбрать новичку в Вормиксе. Он набрал 3600 просмотров. Там Такой шакальный был звук, плохое качество. Но, наверное, ностальгии по этим временам. Надеюсь, у вас тоже. Вам... Вот мне сейчас 18 лет, да? Я до сих пор играю в Вормикс. Вы понимаете, насколько это странно? Чем он творит вообще? Типа, эта же игра с... изначально для детей была. Я помню, я скачал ее в четырнадцатом году, когда мне было 12 лет всего лишь. И мне показалось, она очень сложная. Я не смог даже минера пройти. Ну, я думаю, сейчас хп 200 останется. Даже больше 200. Прикол. А, у меня же бронеры забыл. Понимаю. Чебурашка. Так, ну я, я так понимаю, я проиграл, у него вампирка, если он будет юзать сейчас, я, я юзать не буду, потому что у меня вроде нет юза, да, у меня нет, у него вампирка, да и скорее всего юз, юзнет, если что-то не так пойдет, хорошо стоит, кстати, сейчас если будет у ворот, огонь все равно прожарит его Вообще, вот если честно, я почему-то не верю, что сейчас он возьмет и с огнемета снимет мне 146 хп, при том, что еще бронер. Хотя это, кстати, никак не влияет, да, я так понимаю, на огнемет. Это будет просто прикол. 146 хп, насколько мне известно, огнемет не может снять. Так, какой-то тут неправильный огнемет. У меня всегда подсотку снимал. Со смерочкой. И, напоследок, бой в два персонажа. Мой первый ход. Позиции у соперника не из лучших, но я не собираюсь его выносить сейчас, потому что, ну, я боюсь, короче, не смогу. У него на 200 хп больше. Подожди, не на 200, это не у этого на 200 больше. Короче, хп чуть-чуть побольше у него, но не намного. А я с мелким, я играю с мелким. Таком вроде тоже с мелким, да, я так понимаю. Короче, оправданий у меня нет, но выносить я не могу, потому что боюсь проиграть. Вот так вот. Прекрасно, черпак, я думаю, давайте добавьтесь ко мне в друзья, потому что я не могу нанимать себе персонажей, чтобы создать хорошую команду, короче, мне нужны роботы, еще мне нужны роботы, у кого роботы, да вообще все добавляйтесь, просто в друзья вконтакте, ссылочку на вк я оставлю в описании. Но, честно скажу, если вы будете писать, там, «Здравствуй, как дела?» «Можно мне там денег скинуть?» «Не знаю, что-то еще?» Я не хочу на такое отвечать, ну, вы сами понимаете. Типа, 100 человек тебе напишет за неделю «Дай денег». Вы с ума сойдете, зачем это нужно? Не пишите, я денег никому не дам, потому что у меня самого их нет. Вот с Ютуба я ничего не зарабатываю, как вы можете понимать. Там, типа, не надо просить мне денег, у них нет. И не надо просить у меня аккаунт, я, я сказал, что я их удалил. Отлично, не добил Очень хорошо Что вот сделать, убить Чинука Или же добить его персонажа М -м, Сложный выбор, я наверное убью Чинука Потому что он опаснее Он не, не тонет а У него сейчас меньше хп Но у кота есть уворот Так-то -так кот поопаснее даже, чем Чинук Не знаю, не знаю Наверное, я все-таки убью кота. Все-таки убью кота, потому что у Ченука меньше параметров, защиты, и урона, наверное, он не такой опасный. А, понимаю. Теперь вообще без разницы. То есть я кота убью и все. Я даже рискну сейчас со снайперки стрельну. Просто лотерея. Сколько там у него, у кота, процентов у ворота? Около 15, да, допустим, 15 процентов у ворота у кота. Без шапки. Давайте подумаем, чем бы его убить. Попробуем. Отлично, мне повезло. Процент был небольшой, но я справился. Так. Кстати, помните, как я на Anvute играл? Я вывел все-таки сайтов плюс, на 15к почти ушел. Типа я рекламил Anvute. Нормальный сайт, но я давно на нем уже не заходил. Короче, просто делюсь с вами своими впечатлениями. Мне очень приятно сейчас вернуться к той аудитории, которая у меня была. и Надеюсь, что вы тоже со мной, так сказать, будете. Всем пока.